По всему миру творятся необычные дела. Множество объектов появляются ночью, а именно в плохую видимость. Сейчас я вам показываю, где были сделаны множество видеосюжетов. Один из этих видеосюжетов был сделан в Испании. Удивительно, неопознанный летающий объект и необычные яркие зеленые огни, которые были видны на этом НЛО, спускался вниз на этот город. Удивительно, но много чего мы не знаем про неопознанных летающих объектах. Кажется, что мир сейчас треснет, или все пойдет не так, как надо. Но ибо вы не знаете саму правдивость того, что происходит, я вам расскажу. Земля, оказывается, начинает меняться. Она не в хорошую сторону. Множество природных катаклизм, которые мы наблюдаем по всему миру, это рук НЛО. Конечно, сейчас происходит тот момент, который мы должны понимать прекрасно. По всему миру происходят вот такие необычные явления. Со спутника их очень хорошо видно, но очень страшный момент истинно еще скрывается в других отраслях. Не так давно я уже выпускал один очень интересный видеосюжет про студентов. Оказывается, в наших необычных делах есть Великие инопланетные существа, которые руководят нами извне другой политической сферы. Конечно, это очень странно звучит, но мы с вами живем в таком веке, что ничего здесь странного уже нет. По всему миру, конечно, сейчас происходят такие. Когда это все закончится, это надо только ждать момента. Но что на самом деле они хотят этим сказать? Почему они себя показывают и почему они не выходят на контакт? Сейчас идет, можно сказать, сила власти. Они показывают себя во всей красе, а именно масштабностью. Конечно, на Земле множество странных объектов и разные расы. Я не могу брать за каждую расу прям все вместе. Они раздельны. Эти кадры были сделаны недалеко от Греции. Посмотрите внимательно, неопознанный летающий объект в этом месте принес бурю горе. Конечно, вы не знаете про Грецию сейчас ничего, но удивились вы бы, если оказались там. Не так давно там случился потоп, а именно кто это сделал, вы видите на свои необычные экраны. Конечно, множество сейчас идет подготовка необычных сирен, вы все, наверное, слышали, которые идет по всему миру, они идут разные. Ибо сейчас творится необычное то, что мы с вами должны прекрасно понимать. Кого мы ждем из космоса? Друзей? Врагов? А может никого? Зачем сейчас идет множество необычных Роликов про НЛО Посмотрите внимательно, что творится в социальных сетях Сейчас забиты все социальные сетями про НЛО Никто не может объяснить, что нам ждать дальше Но множество людей, которые живут в Калифорнии, в США Именно, начинают закупать водой, едой И даже строят временные бункера Но что, зачем и почему мы с вами сейчас все разберем Сейчас идет необычное природное явление, как мировое, аномальная катастрофа, да-да. Сейчас идет вот эта природа, которая считается с людьми по-другому. Мы видим все свои интересные моменты по новостям, вы видите сами. Но исходя всей ситуации, вы не наблюдаете ни за одним из этих новостей. Видите множество. Интересных поисковиков, которые вы можете знать и видите про НЛО Вы будете шокированы, что множество новостей именно про НЛО Конечно, сейчас очень странно винить то, что НЛО может манипулировать природой Но я вам хочу кое-что рассказать Не так давно группа людей знали про НЛО много чего И они знают, как управляется эта природа я не могу понять все, откуда берется. Необычные кадры, которые сейчас по всему миру раскиданы как угроза номер один, людей пытаются запугать. Кому это выгодно? Я просто показываю то, что истина может прям рядом. Эти кадры были сделаны, дорогие друзья, вы не поверите, в Техасе. Множество необычных явлений можно заметить там. Там постоянно вот такие необычные явления. Как это объяснить? Вы сейчас спросите меня, это шаровые молнии. Вы ошибаетесь. Это не шаровые молнии, а именно НЛО. Они управляют природой, а именно это оружие. Конечно, можно сравнивать множество необычных тайн, которые скрываются в космосе. Но вы ошибаетесь. Космос это второстепенная угроза, которая находится все-таки вверху. Ну а мы с вами сейчас на Земле. И что мы наблюдаем? Вы не поверите, но этот смерч снес всю ферму, которая была на пути. Почему НЛО не убрала или не сдвинула с пути? А все очень просто. Им это не интересно. Они играются с нами как кошки с мышкой. И что они хотят этим сказать? Они показывают, кто здесь хозяин. И мы, конечно, это замечаем. Но как объяснить то, что страдают обыкновенные и простые люди? Увы, есть такое необычное действие, зная свое место. Вот они и напоминают нам о себе. Почему в космосе творится необычное и очень странное явление? Также на МКС появлялись вот эти необычные шары. Также они показывали себя. Также был пожар на МКС. Зачем им это надо делать? Кому выгодно то, что творится на Земле? Этот необычный видеосюжет был сделан в Болгарии, недалеко от аэропорта. Удивительно, множество странных явлений было в том месте. Тогда же запретили приземлять самолеты из-за НЛО. Это никто не публиковал по местным новостям. Но удивительно, все, что здесь происходило, было просто-напросто закрытый доступ информации. Посмотрите, как менялось, можно сказать, Сбой электричества Это НЛО выдавало помехи для того Чтобы люди просто-напросто знали Кто здесь находится Они показывают себя всегда Но есть и то, что они могут сделать с нами Это номер один нападение Я думаю, сейчас идет та стадия, к которой они присматриваются Скоро будут они делать так, как им будет интересно но суть в том, что вся эта структура, которая нас сейчас обманывает, просто-напросто красивая ложь в красивой обертке. Что будет происходить дальше и кто будет виновен в этой системе, мы будем с вами смотреть и следить дальше. Но пока они не нападают, а просто предупреждают о себе, то знаете, дорогие зрители, что контакт уже с пришельцами был. Но, может, он пошел не по плану. Сейчас мы не можем ничего предоставить им взамен. Они получили, что им надо, но теперь они вернулись за другим. Что на самом деле они хотят от нас? Или планету, или людей? Думайте сами, решайте, оставьте комментарий к этому видеосюжету. Если у вас есть интересные моменты, присылайте на почту. Я обязательно, дорогие зрители, отвечу на все ваши интересные вопросы. Задавайте, не стесняйтесь. Ну а пока, то, что вы увидели, будьте осторожны. До новых встреч и всем удачи!